В этом видео я постараюсь подробно и пошагово объяснить, как образуется форма пассива настоящего времени от глаголов первого типа. Если вы уже немного знакомы с темой, можно перематывать. В конце видео упражнения. Начнем с самых простых случаев. В целом пассив образуется легко. Берем основу первого лица единственного числа, то есть минамото, и прибавляем ТАН либо ТАН. Пример. Кисю. Миня Рассмотрим на примере нескольких глаголов, в которых не происходит чередование КПТ. Сеисо, Истуа, Пухуа, Tansia. Сначала ставим форму первого лица единственного числа: Мина сейсон, мина истун, Убираем окончание n. Это наша основа: сейсо, исту, пуху, Теперь прибавляем суффикс и окончание пассива Тан. Seisotaan, истутан, Puхутаan, Tanssitaan. Совсем не сложно, не правда ли? Возьмем глаголы посложнее. С чередованиями КПТ. Пример: Нукуа. Мина нукун нукутан. Теперь смотрим подробнее. Возьмем глагол ляхте. Ставим в первое лицо единственного числа. Мина лахден Не забываем поменять Т на Д. Теперь убираем окончание Н и остается основа лэхдэ, которой уже прибавляем суффикс и окончание пассива. Dan. Получаем лэхдэ Посмотрим другие примеры. лукеа kertoa, hakea, oppia. Stavim formu minä. Minä luen, minä kerron, minä haen, minä opin. Ubiraeem okanchania en, i k astavshyisä asnove prisodineem suffiks ja akanchania passiva. Luetaan, kerrotaan, haetaan, Двигаемся дальше. В первом типе глаголов много слов, у которых в конце две «а» или две «э». В них будет происходить еще одно изменение. Возьмем для примера глаголы «наура», ошта. Ставим в первое лицо единственного числа. Минауран, мина мина остан Убираем окончание N. Если в конце нашей основы стоит О или A, а, она будет меняться на E. Лауле, науре, састе, осте. Уже к этой изменившейся основе мы прибавляем суффикс и окончание пассива. А теперь последний случай. Это глаголы с окончанием на а или а, в которых происходят чередование копыт. Самый сложный случай. Берем для примера: кирьёта, анта, пита, пирта. Ставим их в форму мина. Minä kirjoitan, annan, pidän, Убираем окончание «n», последнюю «a» или а меняем на «e», и не забываем про чередование к OPT. И только теперь прибавляем суффикс и окончание пассива. Кирюйтеттан, аннеттан, пидеттэн, А теперь тренируемся. Поставьте следующие глаголы в форму пассива: тета, вайхта, сануа. Поставьте видео на паузу, если хотите записать их. Через 10 секунд вы увидите правильные ответы. Ставим глаголы в первое лицо единственного числа Уммерн. Тедан. Вайдан, кенн, пуен, Убираем окончание N и строим формы пассива. Ymmärretään. Tiedetään, Вайхдетан. В данных случаях «а» и «а» в конце основы поменялись на «э». Ну, и не забываем про КПТ. Следующее упражнение. Прослушайте и прочитайте фразы. Тот же самый глагол надо подставить во второе предложение, но в форме пассива. Ставьте видео на паузу, если хотите записать ответы. Спустя 10 секунд вы увидите правильный ответ и перевод на русский язык. Мы Koulussa käytetään tietokoneita. Koulussa käytetään tietokoneita. Järjestää. He järjestävät juhlat. Juhlat järjestetään. Juhlat järjestetään juhlia. Suomalaiset juhlivat juhannusta. Juhannusta juhlitaan kesäkuussa. Juhannusta juhlitaan kesäkuussa. Maksaa. Sinä maksat kortilla. Ostokset maksitaan kassalla. Ostokset maksitaan kassalla. Etsiä. Minä etsin työpaikkaa. Työpaikkoja etsitään netistä. Työpaikkoja etsitään netistä. Итак, надеемся, что все получилось. Смотрите больше про пассив в других видеоуроках. Заходите на страничку сообщества. Там несколько раз в месяц выкладываем материалы. Описка Рулилова.